всем привет друзья с вами александр Попкевич. в сегодняшнем выпуске мы разберем с вами как новости влияют на торговлю и как использовать выход новостей для заработка Но ну, начнем с того, что новости, в принципе, являются мощным катализатором любых рыночных движений. И именно благодаря новостям меняются курсы валют, растут или падают фондовые индексы, а также это непосредственно отражается на криптовалютном рынке. И, пожалуй, с примеров по криптовалютному рынку мы с вами и начнем. 4 июня 2021 года Такая знаменитая криптовалюта, как биткоин, знакомая абсолютно каждому, я думаю, упала на 5,5% до 36 тысяч долларов за монету. И тоже мне новой, скажете вы. Она все время то растет, то падает, а бывает падение еще сильнее. Но нужно отметить, что в этот день криптовалюта сначала упала с 39 на 36 тысяч долларов а затем еще ниже до 33 и все это произошло благодаря или из-за твита американского инженера создателя компании тесла илона маска он опубликовал шуточный твит с разбитым сердцем и смайликом указывающий на расставание с биткоином. и э, в тот момент тесла призывала активно инвестировать в биткоин и даже предполагалось, что можно оплатить стоимость автомобилей, расплатиться этой криптовалютой. Но затем Маск поменял свою риторику и решил, что этого больше не будет происходить. И вот из-за вот этих вот событий, из-за всего лишь твита, биток потерял более 10%. В тот момент покупатели биткоина, многие держали позиции с 55 тысяч долларов то есть практически с самого верха с тех максимумов до которых доходила эта криптовалюта и позиции уже трещали по швам буквально на грани ликвидации и все-таки эти ликвидации у многих случились и высвободилось рекордное количество монет в моменте. Что же сделали мы? Конечно же, мы порекомендовали нашим клиентам купить по цене от 33 тысяч долларов за биток, и наши клиенты всего лишь на паре сделок заработали 20-25 процентов. Можно было и больше, но мы не привыкли рисковать. Вот, пожалуйста, один из примеров, когда вот такая вот интервенция в форме твита происходит на рынках. Так как рынок это целая огромная экосистема, существует ряд новостей, которые можно отнести к фейковым. Вы наверняка знаете нашумевший в последнее время сериал «Игра в кальмара». Так вот, на основе этого сериала заявили, что, что создан токен, новая монета, которую назвали Squid. И дальше я расскажу вам, друзья, как безудержный хайп и жадность влияет на то, что может происходить на рынках. Так вот. В начале недели как только эта монета появилась она стоила меньше доллара а к концу недели ее стоимость перевалила уже за 600 долларов можете себе представить просто многократное увеличение средств инвесторы были в шоке они радовались но в одночасье монета обесценилась до нуля оказалось что это скам это мошенничество и создатели этой мнимой криптовалюты squid обогатились более чем на 2 миллиона долларов их сайт перестал э, отвечать перестал существовать на запросы естественно никто не отвечал и сейчас непонятно хотя скорее всего понятно все таки что инвесторы которые хотели таким образом кратно увеличить свои средства не получат обратно свои деньги то есть на рынках нужно всегда удерживать себя подходить к вопросу инвестирования с холодной головой и конечно же не бросаться в какие-то неизвестные неизведанные активы которые сулят многократные прибыли давайте мы поговорим с вами о фиатных рынках которые всегда всю жизнь существовали да какие новости выходят там и существует несколько типов важнейших новостей я бы выделил следующее. Это новости по рынку труда, такие как Jobless Claims, это заявки на пособие по безработице, публикуются каждый четверг. Non-farm payrolls, новые рабочие места вне сельского хозяйства, которые публикуются за месяц предыдущий, но публикуются в первую пятницу первого месяца. И во время выхода этих новостей все внимание инвесторов приковано, что же происходит в американской экономике. И существуют даже целые отдельные стратегии торговли специально на этих новостях. Итак, это только первая часть новостей касающиеся рынка труда. Второе. Это новости, посвященные ВВП и показателям инфляции. ВВП вообще публикуется довольно редко, раз в квартал, а показатели инфляции точно так же раз в месяц. И, конечно же, к выходу этих новостей можно подготовиться и заработать на этом деньги. Также один из типов важнейших новостей – это заседания центральных банков, таких как ФРС и, например, Европейский центральный банк. К примеру, когда выступает Джером Пауэлл, это глава Федеральной резервной системы США, все инвесторы во всем мире обязательно не пропускают эту новость и к публикации протоколов ФРС приковано всеобщее внимание. Благодаря или из-за этих новостей происходит всплеск волатильности, резко меняется стоимость фондовых индексов, а также валют. И специально подготовившись к выходу этих новостей можно заработать хорошие деньги. вы спросите меня александр а как же торговать на новостях я скажу очень просто заранее да если вы стремитесь после выхода новости включиться в процесс и на волне хайпа прокатиться, то, скорее всего, вы прокатитесь на чем-то другом, и у вас ничего не получится, и вы потеряете свои деньги. Если же вы будете подходить к выходу новостей заранее, да? ну, что это означает? Ну, например, выходит протокол о заседании ФРС, и публикуется он 21.00 по московскому времени. То есть за 10-15 минут вы должны с помощью определенных торговых систем, о которых я, кстати говоря, рассказываю на своем профессиональном курсе, расставить сети ордеров, и заработать деньги во время своего профессионального курса я рассказываю как минимум два подхода по заработку на важнейших новостях это позволяет лично мне открывать закрывать сделки как минимум 2-3 раза в месяц и генерировать около 2-4 процентов прибыли ежемесячно к своему депозиту что тоже конечно же неплохо если вы скажете меня, торгую ли я только новостях, нет, это будет неправдой. Но я использую выход важнейших новостей для того, чтобы заработать несколько процентов к своему депозиту. В завершении темы я хочу вам сказать следующее, что новости, конечно же, являются катализатором движения рынков. Именно благодаря новостям происходят всплески волатильности и рынок резко начинает расти или падать. Но затем на сцену выходит технический анализ, который помогает стабилизировать всплески волатильности и принимать уже осмысленные решение с холодной головой друзья а если вы не хотите себе забивать голову почему одни новости сильнее других влияют на рынки и какие в принципе э, стоят вашего внимания то конечно же используйте решение банковских сигналы CM Signals, 7 стокс или 7 Crypto, в зависимости от рынка который вам ближе он позволяет выключить важнейший фактор который мешает торговле психология и наши эмоции а если мы выключаем психологию, плюс мы получаем хорошее, качественное решение, которое позволяет генерировать до 200% годовых, то это, в принципе, то, что нам нужно. Хотите узнать подробнее о 7 Signals? Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, и эксперт 7 Group проведет для вас персональную презентацию. Всем пока, друзья!